Google расширил возможности для редактирования профилей Google My бизнес в поиске и картах. Теперь владельцы бизнеса могут прямо из поиска добавить свой профиль услуги, а также скоро появится возможность создавать новые записи. Кафе и рестораны теперь также могут добавлять в профиль новые блюда из поиска и карт, а также добавлять и обновлять варианты оформления заказа – самовывоз или доставка из поиска. Эта возможность появится в ближайшие недели. Кроме того, рестораны и предприятия в сфере услуг теперь могут включить онлайн-бронирование через свой профиль из поиска. Для этого компания должна быть участником программы Reserve with Google Partner. Напомним, что Google позволил обновлять Google Мой бизнес профили прямо в поиске и картах в 2020 году. В апреле 2021 года компания расширила этот функционал. Чтобы получить доступ к редактированию, нужно войти в аккаунт Google, связанный с профилем, и выполнить поиск по названию бизнеса. Чтобы внести изменения через карты, нужно нажать на изображение профиля и выбрать пункт «Your Business Profile». В этом месяце Google Ads переведет часть компаний Video Action и Discovery на оптимизированный таргетинг. Обновление коснется только тех компаний, которые используют функцию расширения аудитории. Перевод будет осуществлен автоматически до конца июня. Расширение аудитории ограничило возможности компаний по использованию системы автоматического таргетинга Google из-за расширения только на выбранной аудитории. Оптимизированный таргетинг – это новая парадигма автоматического таргетинга, который может выходить за рамки любых выбранных критериев и оптимизироваться для наиболее эффективных аудиторий для данной группы объявлений, при этом достигая цели компании. Цель Google – повысить эффективность рекламы за счет перехода на эту более динамичную систему. Алгоритмы оптимизированного таргетинга призваны увеличить количество конверсий при том же бюджете. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!